Сколько горошин необходимо цеплять на волосную оснастку, чтобы рыбалка была максимально эффективна, чтобы поймать хорошего большого карма. Друзья, я думал этого не произойдет. но У нас клюнул даже опять горошин. Вы представляете себе? Yeah. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале "Все для клёва». Мы очередной раз с вами на Днестре. Сегодня 11 июля 2019 года. Мы приехали с ночевкой, То есть у нас суточная будет рыбалка. Вот. И не можем пока разложиться, удилище поставить, потому как везде куча мусора. В очередной раз приходится убирать этот мусор. Ну, что делаешь? Смотрите, постратили 10 минут, и стало совсем по-другому. Вот. Кстати, друзья, хочу вам дать маленький совет. Если вы воспитываете своих детей, то воспитывайте их только личным примером. Это самое эффективное средство. Итак, друзья тема видео сколько горошин необходимо цеплять на волосную оснастку чтобы рыбалка была максимально эффективна чтобы поймать хорошего большого карпа согласно теории конечно чем больше насадка тем больше размер рыбы по идее но это нужно проверить практическим путем то есть сегодня мы очередной раз экспериментируем и пока мы не начали эксперимент нажимайте на колокольчик подписывайтесь на канал все для клево и продолжаем смотреть видео. Итак, друзья, смотрите. У нас на волосяной, на волосяной оснастке будет одна горошина, две горошины, три, четыре. Друзья, сейчас я оснастку с пятью горошинами. Тут замудренного ничего, ничего нет. Это будет просто волосяная оснастка с безузловым узлом. Длина поводка будет 40 сантиметров. Так, берем кусок шнура вяжем петелечку обыкновенную один прямой узел так вот, обыкновенный узел один одинарный Лишнее сразу отрезаем. Есть. Вот. Берем наших 5 горошин. Да, кстати говоря, наша оснастка будет с кормушкой Потап. Вот такая кормушка 80 и 100 грамм. Вот такие кормушки. Это единственные кормушки, которые самые эффективные на Днестре, именно для ловли на горох. То есть она получается, у нее хорошая проточность, горох потихонечку вымывается течением с кормушки и создает такое небольшое кормовое пятно. И если кидать в одну точку точку, то получается вы хорошо прикормите горохом. А так, если кидать горох просто сверху, то непонятно, куда течение э, занесет ваш горох. Может соседу, который рядом с вами, а может соседу, который через 3-4 месяца от вас. Поэтому с такой кормушкой самый лучший вариант для прикорма именно горохом, ладно, мы отвлеклись, друзья, итак, берем наш горох, протыкаем его через две половинки, вот так вот, видите, да, и одеваем, можно, в принципе, сразу пять штук 10 сюда, но мне, честно говоря, так не нравится, Будем по две. Так, закрываем, вытаскиваем. Две есть. Берем следующие две. Вариант такой, что нужно через обе половинки гороха, вы поняли? То есть смотрите, где у них там, где он разделяется, две половинки. И через две половиночки нужно продеть. Чтобы он держался на этой болсаной оснастке. Есть. И еще один. Вот они, опять горошины. Теперь берем конец нашего поводка и продеваем в петелечку, ту, которую мы с вами сделали. Наносили и продели. Та вот. Так, здесь нам... Топорки не нужны будут. Вот получится вот такой вот вариант. Тут их поправляем. На данном этапе вот, вот такой вот вариант их получился. естественно сюда нужно Крючочек побольше, потому что я так понимаю, что для того, чтобы клюнул здесь карп, это должен быть как минимум какой-то монстр. Берем анаконду, 15 15103 серия, шестой номер, крючок. Он достаточно крепкий, острый и легкий, что мне, что мне нравится. Он тоненький, тоненький. Для такого карпа он будет практически незаметен. И делаем волосяную оснасточку. Ну, вот так вот достаточно, вот, Чтобы здесь нормально это ходило. Зажимаем и крутим раз 12. Главное, чтобы витки были один возле одного, аккуратные такие. Вы поняли? Вот так. Достаточно. и продеваем его обратно сюда. О. Намочили, зажали. Вот друзья у нас получилось с одной горошиной, с двумя, тремя, четырьмя и пятью горошинами. Посмотрим, какой карп на какую будет клевать. Очень интересный эксперимент. Самому даже интересно узнать, как же будет все-таки эффективнее. Поэтому оставайтесь с нами до конца, будет интересно. Друзья, я каждый раз в горох добавляю пачку прикормки. Для чего это делаю? Значит, прикормка обволакивает горох. И получается, когда мы прессуем горох в, в кормушке, то он просто не вымывается из-за того, что он спрессованный. А когда горох обволакивается прикормкой, и прикормка потом вымывается, то эта микроскопическая, скажем так, пленочка вымывается. И он спокойненько-спокойненько выходит из этой кормушки. Но, по крайней мере, я думаю, что это будет не лишним. В данный момент я добавляю вот Fish Dream универсал плюс. Одна из самых сладких прикормок из серии фишдрима. Вот видите, он обволакивается. Ну, конечно же, это все смоется практически сразу. Но это даст возможность гороху приводниться на дно и спокойненько аккуратненько вымываться. Конечно можно добавить немножко водички, но там в, в горохе есть вода, в которой он варился, в принципе я не думаю, что это, это будет необходимо. Вариант прикормка намокла в этой воде, в которой варился горох. И вот с этим вариантом мы отправляем ее в Нестор. С одной горошиной. Забрался недалеко, друзья. Уставим на битранер. И ждем поклевочки. Оснастка очень простая и легкая в изготовлении. Берем нашу кормушку, фильм BATAP, который я говорил по поводу того, что она очень эффективна для ловли с горохом, кукурузой, то есть крупными такими насадками. Продеваем ее в нашу леску, основную леску удилища. Берем бусинку вот такую вот. То есть, грубо говоря, эта оснастка вяжется на одной бусине, чтобы вы понимали продеваем леску в бусину вот она вот вот так на пальчике мы ее оставляем и так продеваем ее два раза еще раз и два вот, вот получилась вот такая петелечка, видите две петелечки, вот они раз два все и сюда два раза вот так вот мы ее продеваем раз и два все вот так получилось видите и теперь это все дело затягиваем но только предварительно нужно что сделать правильно смочить получилось что бусину эту теперь ни влево ни вправо отодвинуть нельзя и теперь делаем маленький отводик для поводка к нему единственное требование он должен быть ниже чем сама кормушка где-то вот тут примерно все, здесь делаем петелечку. Петелечку делаем узлом восьмеркой. Вы его все знаете. но тем не менее еще разок. Вот оно, получилась восьмерочка, видите. Все, берем теперь и затягиваем наш узел. Все, узелочек затянул. Лишние отрезаем. И сюда мы одеваем методом петля в петлю наш поводок. О, все, набиваем кормушку горохом и вперед. Друзья, ну конечно, по умом я понимаю, что на такую насадку вряд ли здесь какой-нибудь большой карп, потому что тут этого карпа, скорее всего, и нет. Но это мои только догадки, понимаете? То есть, если бы я хотел просто наловить рыбы, я бы на волосную насадку нацепил бы одну горошину и ловил бы карпа, карася, там, плотву и так далее. Но так как это не, не самое главное, наловить рыбы, а провести эксперимент, как будет себя вести рыба при э, одинаковой оснастке, инлайн с кормушкой Потап, при одинаковом горохе, при этом волосяная оснастка с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью горошинами. Этот эксперимент начинается, друзья. Смотрим. Ого! Красивая, слушайте! Вот это да! Смотрите, какая большая плотва жирная. Ой -ой -ой. Это у нас будет наваристая уха на одну грошину. Ух ты, зеркальный. Мелочь, конечно, но... Смотрите, какой красавец, зеркальный. Выпали наши горошины, друзья, но здесь было 4, 4 горошины. Давайте быстренько отпустим этого картика небольшого, он нам не нужен. Это не наш размер, наш размер еще впереди. И я уверен, дедушка не его даст по-любому. Друзья, и вы отпускаете маленькую рыбу, пожалуйста. Дедушка Днестр просил меня вам передать. Так, это наша получается третья, да? Три, три горошины, три, четыре, пять. Да, друзья, ну, три горошины. Крынулся еще один карпик. Уху! Слушай, если так пойдет, я не знаю, видео будет длиной в целый час. Вы готовы смотреть, друзья? Наконец-то дедушка Десер начинает быть щедрым. Такой келошадь. Хорошенький. Этого тоже, друзья, мы отпустим. Не могу я такого мелкого брать. Поэтому хай гуляет. А у нас там поклевка. О, карасина. Этого точно мы оставим на нашу уху. Видите, красавец какой. Орел! Друзья, на оснастку с одной горошиной клюет практически постоянно. То есть, если вы поставите там 3-4 удилища с одной горошиной, вы просто не будете успевать их вытаскивать. Еще одна таранюшка. Друзья, я думал этого не произойдет, но у нас клюнул даже на 5 горошин. Вы представляете себе? куда то он пошел? к соседу вправо, вниз по течению надо будет его вернуть оооо, <сосы> Хухуес <свист> <Yeah. свист> Опа Вы поняли, друзья? Все-таки подтверждается идея о том, что чем крупнее насадка, тем крупнее карта. То есть, если мы на дну грошину ловим тарань, карася, то пожалуйста. Вот такое, душечка хорошая, даже, наверное, не душечка. Прямо в нижнюю губу зашел крючок. Вот он, шестерочка, анаконда. Вот он, красавец. А? То, что надо. Это мы все-таки уже оставим, пока. Вдруг там будет вообще кабаны здоровые. Тогда его отпустим. Да, дедушка, нестер А он говорит, да. Друзья, маленький секрет для тех, кто не знает, как правильно держать карпа. Он очень скользкий, вы знаете, да? Поэтому вот указательный палец нужно поставить в рот. Вот, и тогда можно нормально его держать. Вот так вот. Никуда он уже не денется. Можно его вниз переворачивать уже теперь, вверх. То есть теперь у вас уже есть точка опоры, вы поняли, да? И он уже никуда не денется. Карасина. Видите, две осталось, а было три. Мощный, мощный карасик. Да, вы видите, даже карась клюет на три горошины. Друзья, вершиной маленький карпик, но на четыре горошины, друзья, чтобы вы понимали. Вот он. Немедленно его будем отпускать. Но смотрите у нее, что во рту. Вы видите? Посмотрите. Вы видите? Четыре горошины. Вот он наш красавец уходит. О, красавец такой, смотрите. Да? Вам нравится? И мне тоже. Он там у нас клюет опять. Бегом, бегом, бегом. Беги, Форест, Давай. Друзья, очередной карпик на две горошины. Посмотрим на того красавца. Булл. так. Маленький крючочек. Вот он. Друзья, эти три часа рыбалки, конечно, были очень плодотворными. Я уже, честно говоря, думал, может, надо убирать хотя бы одно удилище, потому что, ну, тупо не успевали. Не успевали то то удилище, то это удилище, то третье, то четвертое. Вообще, у нас была даже ситуация, что одно удилище всего стояло. Клев, конечно, серьезный сегодня. Повезло нам сегодня с клевом. И вот сейчас прошло этих три часа рыбалки и затишье, понимаете. То есть ощущение такое, что рыба как-то отошла отошла может быть сейчас будет какой-то вечерний клев кто его знает и пока есть возможность вот мы почистили наших три карася четыре таранки вот сейчас картошечку дочистим картошечку пополам О! морковочку Парковку уже можно забрасывать, и лучок уже можно забрасывать в нашу уху. Пойдем к забросим. Картошку будем забрасывать в последнюю очередь. Вот. Рыбка уже закипает. Друзья, на нашем сайте www.klevo.com.ua появились две модели костюмов от комаров. Этот костюм со штанами получается такой от мушек и комаров защита от западно низкого вируса даже а это просто как рубашка одевается то есть как бы варианты для того чтобы нас не закрыли комары есть так вот ну вот такой вот вариант как вам пойдет Друзья, очередной карпик. Киложка. Или до киложки. О. За нижнюю губу. Две горошины. Вот как карпик. Красавец. Беги. Друзья, на ну, две груши у меня такая тарань красивая, посмотрите на нее. Ну просто красавица. Одна груша куда-то упала. Вот а вторая осталась. Друзья, настроим у нас шпикачки. Вкуснятина. Во. Ну что, друзья, наступает прекрасный вечер на рыбалке. У нас уха готова такая красивая не попробуем М -м -м -м. бомба вторая часть ужина тира обеда шпикачки с помидорами приятно пить Еще один маленький совет от YouTube-канала «Всё для клёвого». Пользуйтесь гигиеническими салфетками влажными. Это поможет вам обеззаражить руки, для того, чтобы можно было покушать просто. И даже вытереть э, ту утварь, которую вы с собой берете на рыбалку для приготовления пищи. Вот. И, пожалуйста, друзья, забирайте их с собой. Не выкидывайте их здесь на природе. горошный красавчик видите друзья только чайник закипел хотели сделать утренний кофе тут такая хорошая яркая поклевка была за утренний карпик, ух а? как вам? такой, да? как предполагалось на оснастку с одной горошиной из двумя клюет больше всего Ну, в основном клюет мелкий карпик карась тарань то есть но зато часто на оснастку с одной и двумя горошинами идем выпускать Да, туда плыли давай Друзья, еще один карасль мелких красиков тоже старайтесь отпускать. Друзья, ну что, приступим к завтраку. Чем, как говорится, Бог послал. Спасибо дедушке Днестру за рыбу. Это просто... Лучше завтрака, а не Просто посмотрите на это счастье. Это просто... Человеческое, настоящее счастье. друзья очередная поклевочка на две горошины хочу сказать что хорошо работает кормушка это потап с горохом главное вовремя меняйте крючки он вот закарпит друзья Одной горошины уже нет, вот, сейчас мы его выпустим нашего карпика, идем. Пошел. Ну вот, друзья, чтобы вы понимали, такие караси у нас клюют на Днестре, на двойную горошину, вы видите, красавцы. Так, а вот клюв у нас удилища с одной горошиной. Тоже мелкий карпик, друзья. очередная поклевка карпа на две горошины вы поняли да в принципе ну может быть еще рано делать выводы но тем не менее две горошины работают лучше всего смотрите очередной раз друзья отпускаем нашего карпика это может сегодня уже больше 20 карпиков отпустили чтобы вы понимали девушка гнездо думаю будет не выбить если мы сучки три заберем да? вот такой карпик Okay. красей короче мы забираем вот таких 4 карпика взяли сегодня. ну что друзья подведем итоги нашей рыбалки нашего эксперимента который мы ловили на одну две три четыре и пять горошек ставили с волсиной оснасткой значит я хочу сказать что этот эксперимент даже для меня стал неожиданностью обычно я ловил на Волосную оснастку с одной горошиной, Но я смотрю, что с двумя горошинами льет не хуже, в принципе даже так же, и получается крупнее карась, если вы ловите карася и карп попадает, попадается. В принципе результат нашего эксперимента был прогнозуемый, и то, что мы прогнозировали, то и в принципе случилось, то есть практика подтвердила теорию, что чем меньше насадка тем чаще будут поклевки но при этом если вы приехали э, поймать с целью поймать большого карпа то не парьте ставьте 4 кукурузы вернее 4 горошины на волосную оснастку и ловите и будет у вас хороший трофейный карп э, если вы приехали ловить подлещика леща там карася большого туда да нужно ставить на волосную оснастку одну горошину или две и будете нормально ловить. Но в принципе, мне понравилось то, что на две горошки и для меня это тоже было держимостью, что льет также не хуже, чем на одну. То есть есть смысл ставить две горошины. А на оснастку с пятью горошинами была у нас вчера только одна поклевка, и все. На нее был один хороший трофейный кар. Ну как трофей. Ну По, по нынешним... Меркам это уже считается как бы нормальный, нормальный карп. На 4,3 тоже клевали карпы. Но были и большого размера, и, и мелкие. На оснастку с двумя и с одной горошиной были мелкие карпы, которые, вы видели, мы все практически отпустили. Друзья, надеюсь, видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все для клевого. И хочу на прощание сказать вам еще несколько слов. Первое. Убирайте, пожалуйста, с собой мусор. Не мусорьте. Собирайте, берите с собой на рыбалку большие э, пакеты для мусора. Специально для мусора. И забирайте свой мусор. Ну, природа наша, ну, ну, ну, мы ее должны сохранить. Не только для себя, но и для своих потомков. Правильно? И второе. Маленьких карпов выпускайте. Вот боженька и дедушка Тнестер он вам воздаст, понимаете? Вот как вы только выпускаете маленького карпа, обязательно вам придет большой. Не забирайте маленьких, дайте им вырасти. Договорились? Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Всем удачи, всего хорошего. Пока.